Всем привет, дорогие друзья! Сегодня снимаю видео о том, как создать свой канал на YouTube. Для чего это надо? С помощью YouTube можно неплохо зарабатывать, хранить свои ролики и посмотреть, лет так через 5-6, о чем вы снимали, и оно будет храниться там долго. Так, ну что, начнем. Заходим на канал YouTube, YouTube. Нажимаем синюю кнопочку в углу «Войти». Попадаем на регистрацию в Google. Нажимаем кнопку создать аккаунт. Если у вас нет аккаунта. Начинается регистрация. Как вас зовут? Так, например, будет по-английски, сейчас извините, на русский. Например, Вася. Там у свою имя пишите, фамилия. Например, Иванов. Создать новый адрес email. Так, переходим на английский язык. На английский язык. Пусть будет у меня такое. Так. так, потом пишем собака. Вот тут вот видите, переделаем г его .точка Так. Это имя уже занято. Вот так. Ну, тогда вот так. Спака. Так, mail.точка ком. Сейчас посмотрим. Все нормально, прокатило. Так, надо скопировать. Так, придумайте пароль. Так, так, вот. Так, такой сложный пароль придумать, чтобы никто не подобрал. Вам саму не забыть. Так, запишите сразу на бумажке там вот свой пароль, чтобы потом гепарис восстанавливается. Вот это запишите. Так, дата рождения. 14 Месяц год 1985 так по мужской мобильность вы пишете я не буду писать а так обязательно надо будет написать так и вот число тут что число 121 вот тут вот, смотрите ребят тут число надо под картинкой нажимать это для тех кто не знает «Страна России», нажимаем галочку «Я принимаю условия» и нажимаем «Далее». Так, теперь надо номер телефона. Так, так ну ладно остановлю запись нажму свой номер телефона а потом ну, чтобы не зарисовывать его ребят мы опять тут после того как вы ввели номер телефона вам придет смс вот сюда пишем код сейчас я напишу свой код вот э, проверяют вас то что вы действительно собираетесь сделать аккаунт, ну как бы вашу личность. нажимаем, поздравляем. вот мой новый адрес. Вот. вот такая регистрация. ничего сложного. перейти к сервису YouTube дальше нажимаете. и вот вы уже, вот мой аккаунт. Так, нажимаем творческую студию. Что дальше надо делать, ребят? Сейчас, минуточку. Дальше, ребят, нажимаем кнопку Создать канал. Ну, вот ваш будет канал, например, Вася Иванов. Тут вы можете изменить его. Написать, может, не Вася, там Федя, например, вот так на английском. Сейчас опять все, не могу привыкнуть. Так, например, Федя. Так, продолжить. Ждем. Шла обработка. Все. Вот он, Федя Иванов. Вот. вот. Вот, вот, вот, вот, вот у вас уже есть свой канал, ребят. Что надо дальше делать, вы увидите в следующем видео. Всем пока. Надеюсь, я вам помог. С вами был Буян. И подписывайтесь.